Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 30 вариант из сборника Ященко УГЭшного, Фиепишного, 2022 года, который содержит 36 вариантов. Меня зовут Виктор Осипов, с вами канал Мистер Матлессон. И давайте глянем первые 5 заданий. Что у нас по общему условию? Первая клеточка наша размерностью 0,4 метра на 0,4 метра. Дверка обозначена вот так. Вот у нас дверка. Вход расположен в прихожей, то есть под номером 2 это наш прихожие. Сразу для себя подписали. Далее есть у нас санузел и кухня слева от входа. Ну тут гадалки не ходи, Один это санузел, 7 это кухня. То есть подписали. Санузел, кухня. Дальше, слева отход так. А также одна из застекленных лоджий, в которую можно пройти из кухни. То есть 8 и 5 это лоджии. Давайте это запишем. То есть 8 и 5. Это лоджии. Кроме того, из кухни можно попасть в гостиную самое большое помещение. Ну, шестое это гостиная. Ну и остается спальня. Под номером 4, спальня. Спальня. Номер три это кладовая. Хорошо. В первом задании, как обычно, надо раскидать просто номера. То есть кухня идет под седьмым, спальня под четвертым, санузел под первым. Соответственно, кладовая под третьим и прихожая под вторым номером. Дальше. Надо узнать, сколько. Так, упаковочек. Плиточки размерностью 20 на 20 сантиметров, с учетом того, что в упаковке 6 штучек плиток, уйдет у нас на пол в обеих лоджиях. Надо посчитать площадь наших лоджий, что мы видим. Здесь 3 клетки, здесь, соответственно, 10 клеток, здесь 4 клетки, 11 клеток. То есть, соответственно, суммарная их площадь 3 на 10 плюс 4 на 11, но это в клетках. Клеточка у нас идет 0,4 на 0,4. Поэтому домножаем еще, чтобы получить площадь в квадратных метрах. Если мы площадь поделим а, на площадь одной плитки, она у нас 0,2 на 0,2, то есть 20 сантиметров на 20 сантиметров в метрах, еще умноженное на количество так, в одной упаковочке, то есть мы получим сразу количество упаковок. Можно немножко, конечно, посокращать. Здесь 2,2, еще чуть-чуть посокращать, но в любом случае считать... Придется. Если посчитать, там получается 49,1 треть. Конечно, такое количество не купим, купим 50 штук. Вот у нас ответ на второе. В третьем задании необходимо найти площадь гостиной и ответ дать в квадратных метрах. Но опять же считаем количество клеточек просто что у нас там выходит: 13 на 12. Соответственно. 13 на 12 это ее площадь в клетках. Но с учетом того, что клеточка у нас идет 0,4 на 0,4, до множества мы получим площадь уже в квадратных метрах. Это 24,96. Думаю, с арифметикой справитесь сами. Дальше. Сколько процентов площадь лоджии, примыкающей к спальне, больше площади кладовой? Так, здесь у нас 44 клетки. Кладовая у нас с вами идет 4 на 5, то есть 20 клеток. Можно сразу сказать, что разница у них составляет 24 клетки. То есть смысл в чем? Вам не обязательно считать все в квадратных метрах. То есть главное одинаковые единицы измерения. В клетках так в клетках. И при этом нам говорят узнать больше площади кладовой. То есть сравнивается с площадью кладовой. Поэтому площадь кладовой, то есть 20 клеток, принимается за 100%. А вот разница 24 клетки она принимается за x%. Ну, естественно, чтобы найти x крест на мы 24 умножаем на 100 и делим на 20. То есть получается 120% разницы. Хорошо. Дальше в квартире планируется заменить электрическую плиту. По характеристикам она должна быть шириной 60 см, и духовка не менее 52, получается, литров. Ну, во-первых, смотрим, где не менее 52, это вот эта часть и вот это. Дальше. Ширина у нас в 60. Ширина идет вторым числом. Ну 60 у нас только вот здесь получается. Смотрим пересечение. Пересеклось только в G и D. Ну, давайте их и рассчитаем. То есть у нас есть G, у нас есть D. Стоимость плиты G 17,490. Но кроме этих денег нам потребуется 800 за подключение. А кроме этого еще 10% от стоимости плиты, то есть 1749 рублей. Для D вроде она у нас подороже, сама плита, и подключение у нее подороже, но при этом у нас доставка бесплатная. Если посчитать, то есть здесь разница в 600 рублей, здесь разница в 500, то есть экономится это всего 1100, но при этом 1700 доплачивается. То есть вот это более дешевый вариант. И его стоимость у нас составит 19390. То есть не 1000, конечно, а 19390. В ответ запишем именно это число. Хорошо. Далее у нас. Найдите значение выражения. Что мы сразу с вами можем сделать? Ну, Во-первых, 17,5 умножить на 0,8. Это будет 14. Во-вторых, сократить на 7, то есть 3 вторых. И в результате получить ответ, который составляет 1,5. Записали. какому из данных промежутков принадлежит число 5 одиннадцатых? 5 одиннадцатых поделим столбиком, причем делить будем только до сотых. То есть, если это сделать, получим 0,45. Почему до сотых? Потому что у вас здесь десятых. То есть, мы до следующего знака делим. Понятно, что это между третьим, ну, между 0,4 и 0,5. То есть, это третий вариант ответа. Дальше. Найдите значение выражения. Что надо знать? При делении... Степени с одинаковыми основаниями показатели степени складываются. Вот это при умножении определения вычитаются. То есть здесь умножались, сложились. Это делило, значит, вычитается. Все, в принципе. То есть в результате у нас с вами получается 23 минус 21, это 2. Ну а 9 во второй, потому что у нас b равна 9, и это, конечно же, 81. Записали. Дальше решите уравнение. Это полное квадратное уравнение. 27 мы сразу переносим в правую часть и делим на коэффициент при х квадрате. Получается деление на 1 треть то же самое, что умножение на 3. Это будет 81. Значит х будет плюс-минус корень квадратный из 81. Это плюс-минус 9. Нам необходимо меньшие из корней указать. Соответственно мы пишем минус 9. Далее, в среднем из 150 садовых насосов поступивших в продажу 6 подтекает. Надо найти вероятность того, что у нас насос подтекает. Для этого количество подтекающих насосов 6. Делим на общее количество на 150. Ну, можно на 3 сократить, получится 2,5 и на 2 умножить. То есть получится 4 сотых. Вот у нас сразу вероятность, то есть 0,4. Хорошо. В одиннадцатом задании надо узнать, какие и где изображены. Все очень просто. Как обычно, у нас есть координатные четверти. Если концы расположены в первой и третьей, то коэффициент k больше нуля. Здесь получается тоже больше нуля. А вот здесь k меньше нуля, потому что концы вот расположены во второй и четвертой координатных четвертях. Если пересекает ось OY, OY под осью OX, то B меньше нуля. Вот здесь над осью, значит B больше нуля. Здесь на, значит B больше нуля. Ну и остается просто раскидать номера. То есть 2, 1, 3. Дальше. Площадь четырехугольника можно вычислить по формуле. Надо пользуясь формулой вычислить S. Мы просто подставляем. То есть 1, 2, на 4, на 18 и на 8, 9. Можно немножко посокращать. Останется 2. Еще раз посокращать. И у нас будет 4 на 8, что в свою очередь равно 30. 2. Записали 32. В тринадцатом надо узнать, какой из неравенств не имеет решения. Но опять же, вот x квадрате, само по себе число x квадрате всегда больше либо равно нулю. При этом x квадрате плюс 15, то есть неотрицательное плюс положительное, оно всегда будет больше нуля. А нас спрашивают в данном случае, вот, например, меньше либо равно нулю. Есть такие варианты, если оно всегда больше нуля. Нет, таких нет. Поэтому четвертый вариант ответа. Далее. При проведении химопыта у нас равномерно охлаждается реагент на 6,5. Спустя 4 минуты надо узнать, сколько он был. Если изначально было минус 4,9. Самый простой вариант у нас. За 4 минуты 4 охлаждения. То есть по 6,5 градусов. Вот конечная температура. То есть Все достаточно логично и просто. Минус 4,9 минус 26. Это минус 30,9. Записали. Дальше. Дан треугольник. У него известно АС. Известно, что BM медиана. BM зачем-то дано непонятно. И надо найти AM. Медиана делит противоположную сторону пополам. Соответственно, AM будет составлять половину от АС. АМ у нас 55. Половина от 55. Это 27,5. Записали. Далее у нас дан треугольник, он вписан в окружность. И надо найти угол АЦБ, который является вписанным. А если угол АОБ, который является центральным, 115. Но дело в чем. Если у нас есть вписанные и центральные, они опираются на одну и ту же дугу, то величина вписанного угла будет составлять половину от величины центрального угла. То есть в данном случае половина от 115 это 57,5. Записали. В 17-м диагональ BD параллелограмма образуется его сторонами 65 и 50 углы. Найдите меньший угол параллелограмма. Во-первых, сразу можно найти угол Б. Это 65 плюс 50 градусов. То есть 115. А во-вторых, раздан дан параллелограмм, то сумма углов А и B 180. Поэтому, чтобы найти угол А, мы 180 вычитаем 115, что в свою очередь дает 65. Записали. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 изображена трапеция. Найдите ее площадь. Размер клетки 1 на 1 соответственно, домножать ничего не будем. Здесь основание 3 клетки, здесь основание 8. А если мы проведем высоту, она будет 7 клеток. Площадь трапеции находится как полусумма оснований умножить на высоту. То есть половина от 11, это у нас 5,5 умножается на 7. Что в свою очередь дает 38,5. Записали. Далее. Какое из следующих утверждений верно? Диагонали прямоугольной трапеции равны? Нет. Существует прямоугольник, диагонали которого взаимно перпендикулярно. В принципе, да. Прямоугольник это называться квадратом будет. В тупоугольном треугольнике все углы тупые? Нет, только один. Поэтому правильным вариантом будет только второй. В двадцатом задании необходимо решить неравенство. Что мы сделаем? Во-первых, вот этот минус занесем вниз. То есть напишем 12 минус 4 плюс 3х минус х в квадрате. Раскроем скобку. То есть получим 12 на х в квадрате минус 3х минус 4. При этом дробь у нас меньше либо равна нулю. Ну, вообще равна нулю быть не может, потому что в знаменателе положительное число. Во-вторых, чтобы она была меньше нуля, нам надо, чтобы знаменатель дроби тоже был меньше нуля. И вы тогда, получается, 12 положительное число поделите на отрицательное. получится меньше нуля. Раскладываем по множителям. Кто не знает, как, гляньте, в предыдущем варианте объяснял сумма корней. Здесь 3 произведение минус 4, то есть корни минус 4 и минус о, 4 и 1 подбираются достаточно легко. Вот мы разложили. Чертим прямую, отмечаем эти корни, они у нас будут пустые, потому что неравенство строгое. Расставляем знаки, то есть берем знаки при коэффициентах при х. Соответственно, там в обоих случаях единицы на самом деле написаны, число положительные и плюс на плюс дает нам плюс. То есть крайний правый будет с плюсом, а дальше чередование. Нам надо меньше нуля, то есть там где минус. Х принадлежит от минус 1 до 4. Кто не знает, я использовал так называемый метод интервалов. На самом деле можно почитать, освежить себе память. Кто не помнит, кто не знает, просто узнать, что это такая очень удобная штука при решении неравенств. Далее. В сосуд, содержащий 9 литров 16% раствора вещества, добавили 3 литра воды. Надо узнать концентрацию нового раствора. Опять же, рисуем банки. У нас 9 литров. Он 16% процентный то есть мы можем сразу узнать, сколько литров вещества. Для этого 9 умножаем на 0,16. То есть вот у нас количество ну, объем вещества в этом растворе. Что происходит дальше? Объем вещества не меняется. то есть Как было, столько и осталось, потому что доливается просто вода. А вот объем самого э, раствора, конечно, поменяется. У вас было 9 литров и 3 литра долили. То есть он становится 12 литров. И вам надо узнать, сколько вот это составляет процентов от этого. Для этого 9 умноженное на 0,16 делим на 12 и результат умножаем на 100. Что тогда получится? Фактически получается 9 на 16 на 12. Можно сократить немножко. Здесь 4, еще немножко. И получается 12. То есть у вас 12-процентный раствор получается. Далее необходимо построить график функции. Что мы сделаем? Мы построим график квадратичной функции x квадрате плюс x минус 2. То есть Найдем x нулевое по формуле минус b делить на 2а, где b это коэффициент при x, а коэффициент при x квадрате. Получается минус 0,5. Найдем y нулевое, подставив это значение вместо x сюда. То есть будет 0,25 минус 0,5 минус 2, то есть минус 2,25. Ну и начертим данную параболу. Единственное, нам немножко придется подставлять конкретные значения, потому что простым сдвигом тут не получится чертить, из-за того, что у вас не целое значение. То есть, вот у вас минус 0,5, соответственно, где-то здесь минус 2, получается минус 2,25 где-то здесь. То есть, вот ваша вершинка. Поэтому мы берем, находим y от 0, то есть 0 подставляем, будет минус 2. Вот у вас первая точка, соответственно, симметричная относительно вот этой оси, сразу встает. Берем от единицы, находим, подставляем. То есть 1 плюс 1 минус 2 будет 0. То есть вот здесь вот она точка, сразу ставим есимметричную. Можно найти от двойки, то есть 4 плюс 2 минус 2 будет 4. Так, 1, 2, 3, 4. То есть вот здесь точка, и соответственно, симметричная. То есть наша парабола выглядела бы вот таким вот макаром. Но у нас есть модуль. Что делает модуль? Он берет всю ту часть параболы, которая находится под осью X. То есть, которая вот здесь находится. Вот она. И просто симметрично отражает. То есть, у нас появляется точка здесь. У нас появляется точка вот здесь. В 2,25. Появляется точка здесь. И, соответственно, наша парабола будет выглядеть вот таким вот макаром. С учетом уже модуля. А нижней части у нее не будет. Ну и при этом спрашивают при каких значениях... А нет. Сколько у нас максимально точек имеет с графиком функции прямая параллельная оси? Ну это очевидно, это вот четыре точки. Вот раз, два, три, четыре. То есть четыре штуки в ответ у нас пойдет. Далее. Найдите боковую сторону AB а, трапеции ABCD, а, если углы ABC а, и BCD равны 30, 120, CD 25. Давайте нарисуем трапецию. Так, вот так, раз, два. 3. Хорошо, здесь А, Б, С, Д. Здесь у нас 30 градусов, здесь соответственно 120 градусов. Что сделаем сразу? Проведем дополнительное построение, две высоты. Одна к продолжению стороны, другая к самой стороне. Раз это проведены высоты, то отрезок А, AH у нас будет равен отрезку Д. Ну, это логично, это высота одной трапеции. Во-вторых, если посмотреть на треугольник CMD, что мы можем сказать? Во-первых, угол MCD, он смежный со 120 градусов. Соответственно, чтобы его найти, мы из 180 и 120 вычитаем, потому что сумма смежных 180, и получаем 60. В таком случае мы можем найти МД. Для этого надо CD умножить на синус угла MCD. То есть, получается, сколько у нас там CD было? 25. 25 на синус 60. Синус 60 это табличное значение, когда-нибудь вы его узнаете. В конце третьей, либо если еще не узнали. То есть 25 корней из трех на 2. Соответственно, наша АН AH, те же самые 25 корней из трех на 2. Ну а дальше остается рассмотреть треугольник BHA и опять использовать синус. То есть для того, чтобы найти AB, достаточно АН AH поделить на синус угла B. То есть 25 корней из 3 на 2 мы делим на синус 30 градусов. А синус 30 градусов это 1 вторая. Ну, деление на 1 вторую то же самое, что умножение на 2. Поэтому двойки сократятся и получится 25 корней из 3. Вот наш ответ. Хорошо. Дальше. А внутри параллелограммы выбрали произвольную точку E. Надо доказать, что сумма площадей треугольников равна половине площади параллелограммы. Накидали параллелограмм. В том варианте то же самое было. Так, внутри взяли точку Е. E. Раз треугольник. 2 треугольник Три, четыре. А, Е, Б, С, Е, Д. Ну окей. Проведем высоту здесь. Проведем высоту из этой же точки здесь. Что получается? Получается, что HM. Это высота нашей трапеции ABCD, о, параллограмма ABCD. В таком случае площадь параллограмма CD можно найти как B на HM. При этом учитываем, что AB так как это параллограмм, и CD равны. Во-вторых, площадь треугольника АВЕ можно найти как половина произведения его стороны, например AB, на его высоту hе. Площадь треугольника CED можно найти как половина произведения CD на уже EM. Но с учетом того, что CD и AB одинаковые, можно написать 1/2 AB на EM. Ну и что тогда выходит? То есть, если мы сложим данные площади и вынесем у них общий множитель, а именно 1/2 AB, то у нас получается HE плюс EM. А это у нас HM, то есть наша высота. То есть мы получили 1 вторую АВ на HM. Или 1 вторую от площади A, B, C, D. В принципе, все. Дальше. В треугольнике ABC известны ABC. О, центр окружности, описан около треугольника, BD перпендикулярно АО, пересекает АС в точке Д найдите СД. Давайте нарисуем окружность. Такая задача была в прошлом варианте 1 в 1. Поэтому, если вы ее смотрели, в принципе, можете самостоятельно решить. Давайте нарисуем треугольничек, что у нас там есть. Треугольник АБС. Хорошо, раз, два, три. Вот наш треугольник АБС. У нас есть АО радиус, проведена БД. Вот так вот, так. Здесь будет К, например, здесь М. Дополнительные построения сразу сделаем. Вот это и вот это. Ну, в принципе, хорошо. Что можно сказать? Во-первых, можно сказать, что треугольник АМБ, он равнобедренный. Вам задание доказать, почему так. Если не знаете, как, посмотрите в предыдущем варианте, это я доказывал. Подсказочка там рассматривается сначала. Треугольник КО получается Б и КОМ. Доказывается, что вот это отрезок КБ и КМ равны друг другу. Здесь прямой угол. Ну и соответственно доказывается, что АМ равно АБ. Подсказку дали. Надо немножко развиваться. То есть АМ будет у нас равно АБ. Соответственно 14. При этом нам говорят с вами еще что АС 98. Ну в принципе, раз они равны, то мы можем сказать, что угол АМБ... Равен углу АВМ, ну, так как треугольник получился равнобедренный. Но кроме того, это все хозяйство равно еще углу МЦА. Почему так? Ну то есть вот здесь у вас угол альфа, вот здесь угол альфа и вот здесь угол альфа. Дело в том, что угол АБМ опирается на дугу АМ. И угол АЦМ опирается на ту же самую дугу и они оба являются вписанными. Вот. И соответственно, раз они вписаны, опираются на одну дугу, они равны между собой. При этом теперь можно сразу сказать, что треугольник АМД будет подобен треугольнику AMC. Почему так? У них равенство углов уже есть, при этом у них вот здесь общий угол. Все, в принципе, по двум углам. Ну и сразу следует отметить, что вот тогда вот этот уголочек, так, только давайте цвет немножко другой выберем, чтобы не путаться, что вот этот уголочек двумя штрижками в малом равен вот этому двумя штрешками в большом. Раз они равны, то мы можем написать отношение сторон, а именно, что AM это в малом треугольнике напротив угла ADM а, относится к AC, например, это большая, ну, соответственно, в большом треугольнике напротив угла AMC, так же как AD это в малом напротив альфа относится соответственно к AM напротив альфа в большом. При этом AD обозначим за X и можем сразу расписать, что AM у нас с вами 14. То есть 14 делить на AC на 98. То же самое, что X делить на 14. Ну, в таком случае X у нас будет 14 на 14 делить на 98. В принципе тут сокращается и у нас получается просто 2. Ну а тогда DC, который необходимо найти, это 98-2, то есть 96. В принципе, все, вариант разобрали. Если вы до отсюда смотрели, вы молодцы. Вариант очень сильно похож на предыдущий. В любом случае, я рад, что вы смотрите. Не забывайте про подписку, про лайки. Все как обычно. До новых встреч, дорогие друзья.